Йо! всем привет! Это Тим Ризу. Сегодня я и мой коллега Александр Михайловна научим вас необычному трюку, как всегда, полуфрог, мы его назвали. И в конце этого туториала мы свяжем полуфрог с предыдущими трюками. Слова забыл. В общем, да, будет в конце мув виш париш. Кстати, я не умею полуфрог, если что, буду учиться вместе с вами. Надеюсь, Женя нормальный объяснятель. Надеюсь. Посмотрим. Для того, чтобы научиться этот трюк, нам необходим парапет, умение делать лягушку и, конечно же, желание и страсть. Так как все трюки я делаю влево, этот трюк, соответственно, я буду делать влево. Первое очень важное подводящее это выпрыг наверх. Итак, сам подшаг. Ноги ставятся поочередно: сначала ставится правая нога, затем левая, и наступаем через пятку. Делаем его на расстоянии вытянутых рук. Левая рука упирается в вертикальный угол, правая в горизонтальный. Во время подшага мы делаем замах. Сначала мы выпрыгиваем, только потом ставим руки на препятствие и доталкиваем себя руками наверх. Ну ты будешь его толкать? ты здесь будешь делать да, тут. ну давай Я забыл. теперь мы идем на более низкое препятствие делаем все то что выучили в первом подводящем только теперь наклоняем плечи на 20 градусов от вертикали и делаем лягушку теперь возвращаемся к более высокому парапету делаем все то что выучили в первых двух подводящих После того, как вы жестко выпрыгнули наверх и твердо уверенно поставили руки на препятствие, мы раздвигаем ноги. Левую ногу оттягиваем вниз, правой ногой делаем замар в сторону. После того, как мы пролетели угол, мы возвращаем плечи в вертикальное положение и приземляемся лицом к парапету. Также этот трюк можно научиться делать от стены, при условии, если вы его круто научились делать на парапете. Еще есть вариация с шагом от стены. Сейчас я вам покажу. Смотри, протираю. Давай. Вот, это да. вот это да. Ну что, дядя, теперь мы делаем связку, как я и обещал. Поехали? Все, вот Ну что, всем спасибо за просмотр. Поползти, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, учитесь все трюки, которые мы сняли вам, и снимайте связку. Снимайте этот трюк, присылайте нам в директ в инстаграме, отмечайте нас, мы спереди постим в истории. И сами сегодня у нас просто в роли не смешно